В это время открывается дверь, злые такие прищуренные глаза, вот как комета такая, знаете. Я буду до конца дней своих помнить его лицо и его слова, и он говорит дальше. Было это в уже далеком 1990 -е году Меня, как начинающего молодого сотрудника, прикрепили к более опытному, и Леонид водил меня по своей родной Одессе туда, к тем людям, кому служил. И, ну, как в любом служении, обычно те, кто только-только приступают к служению, какая их задача? Как правило, в хорошем служении говорят, ты молись, ну и слушай, ну и наблюдай. Это была моя основная задача. И вот однажды Леонид мне говорит, что мы сейчас пойдем к некогда известному одесскому портному. Это очень уже пожилая еврейская чита. Вот. Молись. Мы приходим в старый одесский двор, вот, который обычно любят, очень любят наши кинематографисты. Вот типичный одесский. Классический, традиционный еврейский твор Когда-то когда кра крашенная такая красная, облупившаяся дверь, вот, такой вот, вот такая вот кнопка звонка. Мы звоним, мощнейший звонок. Кто там? Такой визгливый женский голос. Леонид говорит, это я, Леонид, со мной Эдуард, Марк Абрамович дома. В это время открывается дверь. Стоит женщина, злые такие, небольшая маленькая еврейская женщина, злые такие, прищуренные глаза и рядом с ней вот этот самый Марк Абрамович, сразу понятно, вот, и сразу видно, что это человек, который ну, почти ничего не видит, вот такое вот лицо, которое бывает только у слабовидящих людей, он говорит, проходите. Мы проходим в комнату, она пролетает мимо нас в соседнюю комнату, ни слова не говоря, закрывает дверь, вот, как комета такая, знаете. Мы начинаем разговор, первые две минуты, как это обычно, обо всем, и потом Леня переходит к разговору о том, о чем они говорили прежде. Вот. А это третья глава Евангелия от Иоанна, рождение свыше, и Марк Абрамович... Понятно, что человек действительно рожденный свыше, что этот человек понимает, о чем идет речь. И он говорит, и это общение троих людей, знающих Господа, вот, троих братьев. Мы разговариваем, это просто хорошее общение, это общение наслаждения. Конечно, Леонид ведет эту встречу, он... Рассказывает, он дополняет, он комментирует. Марк Абрамович подхватывает живое человеческое общение. В это время опять открывается дверь, и в это время уже в другом противоположном направлении комета. Эта женщина уже почти, выбежав из комнаты, оборачивается и, и говорит, вы здоровые мужики! «О чем вы говорите? Что вы несете? А ты?» – обращается она к нему – «Ты? Что ты слушаешь?» Бах! Дверь закрывается. Наступает небольшая такая пауза, и этот человек, а он сидит на своей такой вот старой-старой панцирной кровати, вот. Все очень чистенько в доме, но очень старая такая обстановочка. Я бы не сказал, что это когда-то был модный еврейский портной. Большая зингировская машинка в доме. Вот это вот самая кровать, он сидит на ней. На кровати почти армейское одеяло. Вот. И вот он очень аккуратненький такой человек. Вот он говорит, вы на нее, пожалуйста, не сердитесь. У нее в войну... Убили двоих детей, наших детей. Вы знаете, я сколько жить буду. Я буду до конца дней своих помнить его лицо и его слова. И он говорит дальше, я теперь молюсь, Иешуа, за нас двоих молюсь. И это говорил человек, который знал, и получил новое упование, новую жизнь. Он получил не просто надежду, это была не пустая надежда, он знал, о чем он говорил. Как я говорил вам, Марк Абрамович был почти физически слеп, но именно это напоминает мне слова из книги пророка Исаия, 42 глава, 18 стих. Смотрите слепые, чтобы видеть. Марк Абрамович был почти физически слеп, но глаза его сердца были очень зрячими.